ставить вообще защиту на себя, чтобы, ну вот, если у mm вас -hmm. есть люди, которые желают чего-то, да, mm -hmm. как это сделать, чтобы ну вообще способы бывают разные, если вы работаете со своим сознанием, если вы владеете техниками, да хотя бы даже техникой в нашей школе, то состояние ⁇ я есть ⁇⁇ это уже само по себе прекрасная защита от подобных проявлений. Плюс дополнительные чистки, плюс дополнение укрепления воли и ментального пространства. Вот. А если вы не занимаетесь никакими практиками, то, соответственно, вам нужна специфическая защита, которая, которая дается культами, которая дается системами, лучше всего системами повыше, то есть это либо божественными культами, либо религиозными культами. Христианство дает, дает такую защиту, но при соблюдении определенных условий, то есть невозможно просто на себя повесить крестик и сказать, я защищен, должен пойти, пройти там обряд очищения, то есть обряд исповеди и прочие, прочие, но прочие, прочие, прочие обряды. Человечный. Да, вот как-то видите, он вас вам, вас почему. Нет, вы знаете, сработало просто ненадолго. Оно сработало просто ненадолго. Вторая система есть, да, магическая, то есть взять магическую защиту, магические амулеты, магические талисманы, носить их. Но знаете, что, почему не сработало? Вот представьте себе, защита она делает на вашем сознании, на вашей ауре, на вашей оболочке, как будто вот коком. Да, вот он такой вот, плотненький кокон, но кокон закрывает и то, что есть внутри, и если внутри не вычищено, то оно соответственно начинает, мягко ну, говоря, дурно пахнуть. Да? И в конечном итоге оно начинает изнутри разламывать вот эту вот самую защиту, чтобы выйти наружу, ваше сознание начнет вот это вот выдавливать грязь энергетическую, в астрале грязь бывает, да? на фирке иногда что-то там легло, не подчищено. И вот оно в сознании начинает выдавливать, тогда любая защита просто разрушается изнутри. Еще говорят, человек сам себя разрушает, да? почему он сам себя разрушает, потому что он вот с этим вот внутри уже находиться не может. Я даже знаю, кто этого человека не знаю. То есть это было сделано именно, чтобы увести мужа из семьи, но у нее не удалось это, и она вот таким образом. Ну криво и... легло, и короче говоря, все эти привороты что, рассорки, да, они это, просто да, криво да, легли. Вы знаете да, что, почиститесь, вы просто почиститесь. Элементарно, если вы не владеете никакими техниками сами, найдите человека, то есть элементарно бабку в деревне. Она я, вас... я, я уже находила, и по итогу, до конца это не очищено. Вот даже по фотографии человек сказал, да. что на ней очень сильная магия. То есть просто по фотографии показали мою фотографии, вот она mm -hmm. сказала, что... Ну да. вы да. <смех> знаете что, я вот ничего не могу вам посоветовать, кроме того, что раз вы попали в такую ситуацию, да, ну, не случайно, правда? Не случайно. Начинайте учиться сами. Ну, не набегаешься про специалистов. Ну, вы все время будете попагать. Ну хорошо, сегодня мужа пытались увести, Завтра вас на работе какая-нибудь сотрудница попытается подсидеть. Просто послезавтра вы с цыганкой встретитесь, вы ничего не сможете против этого сделать. Ну сколько можно-то. Если есть кармическая предопределенность вот той самой жертвенности, да, ну, то учитесь не быть ею, Начинайте учиться. Не обязательно в школу ходить, есть диски, есть книги, просто на это на всё надо потратить время, а вы жалеете время на саму себя. Знаете, какая штука на собственное развитие. Оно вот так вот щелчком никогда не бывает. Ну не бывает. Рано или поздно мы все равно будем загнаны в такую ситуацию, когда надо будет понимать, что в твоей, в твоем счастье, в твоей силе, в твоей успешности, никто, ни одна живая душа в этом мире не заинтересована, кроме тебя, никогда, пока ты маленький и еще каким-то образом от своих родителей зависишь, они еще может быть, о тебе будут заботиться и то, как он вы выясняется, будет забота относительная. Да? Но как только ты вырастаешь, даже родители не являются теми, кто заинтересован в твоей удаче. Может такое быть а уж все окружающие, тем более. Вы думаете, что супруг ваш или дети заинтересованы в том, чтобы вы были успешны, а попробуйте-ка начать зарабатывать больше своего мужа. Вот и посмотрите, насколько он будет счастлив этому обстоятельству. Не будете, потому что, потому что добровольная жертва, все хорошо, вы домохозяйка, зато муж счастлив потому муж счастлив ему в рамках одной семьи, ну и прям ну, никакой конкуренции. А потом подрастает дочь, молодая и красивая, да? и мама молодая и красивая. И начинается опять-таки обратная эта конкуренция. Мы люди, люди, не всегда совершенные существа. И если вы не поймете о том, что в вашем успехе и в вашем счастье, и в вашем здоровье не заинтересован никто, кроме вас, всегда будут находиться рядом такие, которые будут стараться отщепнуть от вас кусочек. Всегда, потому что не все в этом мире люди с правами, есть люди вообще бесправные, первый раз в эту жизнь пришли, первый раз, ничего ничего не имеют. Начинайте работать. Возьмите книжку, откройте книжку с картинками, с картинками. а вот Анна в перерыве вам покажет самый первый курс, там прописаны все упражнения. Самый, возьмите диск самого первого курса, там прописаны все упражнения. Попробуйте проделать все эти упражнения. 21 день. И через 21 день вы придете к Вале Борисовне, И если совсем ничего не изменится, совсем ничего не изменится, а Борисовна сделает вам чистку. Форму. Она Она чистку тогда, когда я сниму себя все. А потом число, Ну так да а я, я вам про что? Попался. Я вам сейчас именно об этом и говорю. То есть попробуйте, help yourself, но ну, помогите себе сами. И если уж совсем ничего не получится, если уж там действительно все до глубины проедено, то, конечно, Алла Борисовна вам поможет. Ну как не помочь? как Хорошему не помочь? хорошему-то человеку. Но сначала этот хороший человек должен доказать, что он хороший человек, ну, прежде всего, что он человек, то есть готов бороться. За свое хотя бы несчастье, хотя бы жизнь свою хотя бы бороться. Докажите это. Всего-то 21 день. Да? Немного.